дает возможность человеку жить очень защищенно и очень качественно. Инфо-цыгане это люди, которые никак не заинтересованы и не могут быть заинтересованы в вашем успехе. У них нет ничего, что бы доказывало их способность привести вас к успеху, кроме красивых речей. Ничего. Вот, поэтому, на самом деле, правило очень простое — у кого учишься, тем и становишься.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 второе, волшебная таблетка. Вот максимально просто должно быть, тупо. Да? Вот загадай желание, приходи на марафон желания, да? плати денежку, естественно, да? и желание исполнится, вот какое хочешь. Хочешь мужика приворожить, пожалуйста, давай. Да, вот дуры, блядь. Я думаю, ну какие дуры туда ходят, блядь, туда даже мужики ходят, блядь. У Блиновской в этом году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 Самое печальное, что для них может произойти, если вдруг прекратится вся эта каша. Почему? Да потому что тогда их инфо цыганский продукт разоблачений тоже будет никому не нужен. Все, точка. Я, кстати, этих прилипал, иногда называю такими инфобесенками. Я да. и Богу говорю, инфобесенки не заинтересованы в том, чтобы научить вас отличать респектабельный инфобист от инфобесовщины. Ибо они сами являются плоть от плоти, кровь от крови. Так что будьте осторожны, будьте внимательны, ищите правильных учителей.